Хайп, хайп, хайп. Хайп окружает нас повсюду. Хайп, хайп. Вот это хайп, вот это хайп. Э -э, это уже не хайп. И это не хайп. Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Я хочу с вами поделиться очень интересной и хорошей новостью. Готовы? Тогда я начинаю. А начнем давайте, ну, сдалека, пожалуй. Всем вам наверняка известна вот эта девочка. Вы часто ее замечаете в моих видео. Если нет, значит, вы просто плохо смотрите мой канал. Так вот, и в каждом видео я вам предлагаю подписаться на ее канал. Такие ролики называются коллаборационными, то есть видео, в которых два или более людей снимают какие-нибудь совместные видео, в ходе которых кто-то из участников получает хайп и известность за счет другого. Я просто поплоп. Так вот, к чему я это все вам говорю? Такую операцию по развитию канала своей сестры. Кстати, кто не в курсе, она моя сестра, если что. А не дочь, как мне некоторые писали. Я проводил достаточно регулярно. Один из пяти видеороликов обязательно был с ее участием, причем снимали мы с ней достаточно хайповые видео, которые набирали ну, приличное количество просмотров. И всегда в таких видео я оставлял ссылку на ее канал. Многие подписывались, остальные, естественно, нет. Так вот, с недавних пор, кто наблюдает вообще за моей статистикой и за статистикой с офигенного канала, тот заметил большой взрыв по. Большой взрыв просмотров под видео про бомбочку для ванны. После этого события я понял, что никакие коллаборации Софии в ближайшее время уж точно не понадобятся, так как она сама теперь может себя обеспечить аудиторией. Вы просто посмотрите статистику за месяц после того, как я выложил видео про бомбочку. Э, знаете, что я схожу? Я ухожу с ютуба. Ладно, я пошутил. Просто я до сих пор недоумений, как канал с аудиторией в 55 подписчиков набрал за месяц такое количество просмотров и подписоты. Я, естественно, своей сестре не завидую, потому что она снимает совершенно другой контент, вообще формат видео у нее другой. Она не является конкурентом для меня. И на основе всех моих сказаний я могу вывести дешевую, а главное безопасную формулу хайпа. Итак, вы готовы? Тогда берите ручку и записывайте. Первое. Берем ванну, затем камеру, любую по вкусу. Потом покупаем или делаем своими руками бомбочку для ванны. Затем все это снимаем, монтируем и заливаем на YouTube. Остается подождать пару дней и возможно вы тоже наберете большое количество просмотров и прохайпитесь как следует. Но в принципе я горд за свою ученицу, потому что рано или поздно нужно превосходить своего учителя. А это была моя история о том, как я прокладывал дорогу хайпа для своей сестры. А как прокладываете хайп вы? Напишите в комментариях, будет очень интересно почитать. А сейчас ты берешь, ставишь лайк и подписываешься на мой канал, если ты этого еще не сделал. И можешь быть свободным. Всем пока.